Человек с необрезанным сердцем не войдет в царствие Божье. Написано, что ничто нечисто и преданной мерзости не войдет в жизнь вечную. Тебе нужно обрезать свое сердце. Тебе нужно отделить от себя все то, что мешает тебе встречаться с Богом. Потому что дружба с миром это вражда против Бога. Человек любит, во-первых, себя, он любит этот мир, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, он угождает себе. У него есть собственное Я, любовь к себе. Тебе нужно обрезать это все. Если у тебя есть какие-то грехи, непрощение, ненависть, злоба или что-то другое, много, очень много грехов на этой земле, которые цепляются за людей. И люди начинают любить эти грехи, они делают это с удовольствием. Но это человек с необрезанным сердцем, который любит грехи. Тебе нужно обрезать свое сердце. Когда мы читаем в Ветхом Завете. А о том, что нужно быть обрезанным, сейчас это не имеется в виду крайняя плоть. Но это сердце. Человек должен обрезать свое сердце. И ты не войдешь в Новый Иерусалим, в Царство Божье с необрезанным сердцем. Потрудись, чтобы обрезать свое сердце. Проси Бога, чтобы он тебе обрезал это сердце. Следуй за Иисусом Христом в чистоте и святости. Не так, как ты там думаешь, легкое Евангелие, там, тебе кто-то проповедует, и ты следуешь за людьми, которые тебе говорят о легком пути. Ты просто верь, ничего не надо делать. Главное, что ты просто верил, там ходил в церковь, давал десятины, там, еще что-то делал, какие-то вещи для этих людей. Это легкое Евангелие. Если ты не обрежешь свое сердце и останешься в своих грехах, в Царство Божие ты не попадешь, ты попадешь на суд и на суде ты будешь осужден на вечную погибель в аду. Хочешь ли ты этого? Я этого не хочу, я не хочу чтобы ты туда попал. Поэтому очистись, осветись и следуй за Иисусом Христом так как Он того желает. Да благословит вас Господь наш Иисус.